катится нахрен. Производство останавливается, чипов нет, поставки газа полностью остановлены. Это тупик. У нас уже дефицит бюджета. Какое-то место проклятое, какая жопа нас ждет. Но ну, экономика сложится. В 23 году вас так приложит. Конец света. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет. Сегодня я подготовил спецвыпуск и объясню тебе, почему тебе кажется, что все катится нахрен, в какую-то бездну, в то время как из всех средств массовой информации на тебя продолжают сыпаться хорошие новости. И в конце этого выпуска я сделаю сюрприз. Обязательно досмотри этот выпуск до конца и забери свой сюрприз. Поехали. Одна из последних хороших новостей, которая на нас упала сверху, это то, что центральный банк снизил ставку с 8 процентов до семи с половиной процентов. Радуемся вместе. В последний раз такая ставка была в декабре прошлого года, когда все было относительно более-менее хорошо. Ну, вы помните. Так вот, что происходит, когда центральный банк снижает ставку? А вот что, кредиты дешевеют, люди активно инвестируют, строят заводы, фабрики, покупают какие-то продукты. Ну, в общем, экономика теоретически могла бы расти. Больше налогов, больше всяких там социальных штучек-брючек, поэтому все традиционно воспринимают снижение ключевой ставки как то, что предвестник экономического роста. В то время как Россия чемпион мира по санкциям, ну, вы знаете, да? снижение ключевой ставки преподносится как победа российской экономики. Правда, Набиулина вот на днях заявила, что больше ставка снижаться точно не будет. Кстати, когда Набиулина делает такие заявления, это означает, что будет разворот. И вот во всей этой радостной картине Рыбаков, как всегда, бросит ложку дегтя. Друзья мои, семь с половиной, ставка Центрального банка означает, что до реального бизнеса да, дойдет по ставке 12-15 процентов, и то не для всех. Это катастрофически много для развития промышленности и индустрии в стране. Трехпроцентная ставка Центрального банка, четырехпроцентное максимум — вот что обеспечивало бы где-то в коммерческих банках 6-7 процентов годовых для реального бизнеса. Поэтому Снижение ключевой ставки сегодня демонстрирует скорее вот что. В России хренище денег, хренище сбережений, и никто ни хрена не инвестирует. Знаете, к чему это приведет? Очень просто. Мы опять пропустим свой шанс на то, чтобы построить заводы, фабрики и так далее, а деньги сгорят, инфлюируют. На самом деле это просто какой-то катастрофический кретинизм, в котором находится Россия. Мы добываем много нефти, газа, металлов и так далее, меняем во всем мире это на деньги и потом эти деньги складываем в банках, отправляем в банки по всему миру, мы не инвестируем в свою страну. Вопрос, почему? Вот так. Какое-то место проклятое, понимаете, у нас денег, но мы никак не хотим обустроить то место, где живем. Хватит сберегать деньги на сберегательных счетах. Экономика России должна поменяться, из сбережений денег и ожидания, что вот это вот сбережение денег, как Кощей над златом чахнет, что-то даст, ничего это не даст, кроме того, что эти деньги пожрет инфляция или банки обанкротятся. Это тупик, и поэтому центральный банк намекает вам, что этот тупик будет усиливаться, поэтому он как бы предлагает вам все-таки начать инвестировать. Так что же с нами происходит? Экономика России чувствует себя значительно лучше, чем ожидалось. В начале года после известных февральских событий предрекалось, что сейчас бы произошел уже просто крах. Но вместо этого, вместо ставки 20 процентов Центрального банка мы имеем, как вы видите, 7,5. Прогноз по инфляции на конец года 11 процентов, а в начале года ожидалось более 20 процентов. Опять хорошо. Темпы роста цен остаются низкими ага, после того, значит, мартовского-апрельского угара по повышению низкие, да? Динамика деловой активности опять лучше, чем ожидалось и так далее. Давайте дальше слушать эту приятную музыку для наших ушей. Вот, например, МВФ предсказывает спад на 6 процентов вместо 8,5, как предсказывал. а Минэкономика ожидает 4,2 процента спада вместо 7,8. Ну, музыка же, правильно? Ну вот. А первый вице-премьер Андрей Белоусов говорит, что по итогам года спад может оказаться даже меньше трех процентов. Давайте этой музыке побольше, пожалуйста, Андрей Белоусов, больше сообщений, пожалуйста, потому что когда идут хорошие новости, ну, правда, жить становится как-то веселее и лучше. А как же на самом деле, понимаете, почему мы радуемся? Выходит, мы сейчас очень сильно радуемся тому, что нас не раздавило. Давайте так, мы такие сидим, говорим, а нас не раздавило, как, как мы думали, что нас раздавит. Ну и чего? Вы знаете, что основной эффект всех этих санкций приходится на 23-й год, то есть все введенные санкции, да, да, они со срочкой, например, эмбарго на нефть вступает в силу в декабре, то есть основной эффект, например, от эмбарго на нефть будет в 23-м году, поэтому если сейчас мы радуемся, что нас не раздавило, ну окей, это при всем том, что цены на сырьевые компоненты выросли в разы. Я вам так скажу, что все эти заявления, они носят характер политических, чтобы спокойствие на корабле сохранять. Никто из нас с вами даже не догадывается, как вообще высчитывают все это снижение. Мы же видим это по своим кошелькам, мы видим, как взметнулись цены. Как на самом деле обстоит дело в экономике, да? ты узнаешь, досмотрев этот выпуск до конца. Почему же все ошиблись в прогнозах и что нас вытянуло? В основном все прогнозы нашего быстрого падения были основаны вот на чем. Сокращение поставок сырья, энергоносителей, да, шло всю первую половину года и до сих пор идет, конечно же, но цены, цены взметнулись в разы. Например, на газ выросли с 300 долларов до 3800. И те минимальные объемы поставок, которые были в первой половине года, они принесли огромное количество денег. И, кстати, уместно сказать, что сейчас практически поставки газа полностью остановлены. Так что денег уже нет. Но мы до сих пор думаем, что деньги будут как в первой половине года. Это не так. Далее, что же нас еще вытянуло? Ну, погреб наш знаменитый российский погреб. Помните, я всегда говорю, в каждом выпуске ты сложил в свой погреб картофана там, все, что надо. То есть Россия традиционно накапливает и на складах в России очень много всего. Я сам знаю, потому что в кризисе 2008 года, когда мы уже приготовились умирать но пошли посмотреть, что в нашем погребе есть, мы просто охренели, сколько там всего. И просто выкапывая из этого погреба всякие оборотные активы ресурсы, мы загасили все там долги банкам и так далее, и мы выжили. Ну еще я бы отметил действия российских финансовых властей. Такое быстрое реагирование, да, чтобы остановить повальную скупку долларов на бирже, задирается ставка и так далее. Хотелось бы, чтобы больше профессионализма, конечно, было бы в экономике, да, в способности создать экономику в разы больше, а не вот в этих вот попытках, значит, как бы, как не обвалить рынок. Итак, пока мы не рухнули драматически, но очень важный вопрос сейчас на повестке — а продолжит ли все это вытягивать нас дальше? вот этот вот отложенный эффект от санкций, эмбарго, которая вступает в силу в декабре и так далее, основные давления на российскую экономику, они будут в двадцать третьем году. Фонд национального благосостояния, думаете, бездонный? Нет, у него тоже донышко есть. Производство останавливается, чипов нет, вы знаете о перебоях там, производства автомобилей там в Азии и так далее, а крепкий рубль, который сейчас Потому что, ну, в общем-то, деньги тратить не на что, импорт перекрыт и так далее. Да? Крепкий рубль вообще не выгоден бюджету. И вот давайте сейчас посмотрим, к чему это все привело. Доходы бюджета в июле сократились на 26 процентов, сырьевая рента на 22 процента сократилась, на 40 процентов упал сбор НДС, и Минфин прогнозирует в бюджете Российской Федерации дефицит по итогам года. В втором году когда еще не все эффекты от санкций пришли, когда суперцены на энергоносители были, у нас уже дефицит бюджета. Вся моя тревога, которая в начале года выражалась в том, что я записывал выпуски и говорил, что, блин, осенью будет жестко, вся моя эта тревога, она переносится сейчас на 23-й год. Но это хорошо, с другой стороны, что у меня, как и у вас, кстати, есть время для того, чтобы подготовиться. В конце концов, если у парашютиста почти не осталось высоты, уже бесполезно вытаскивать шнур, выпускать парашют, он все равно разобьется. У нас, в отличие от того парашютиста, с вами время еще есть. Не этот момент, я вас очень прошу, я вас очень прошу, у нас есть с вами еще несколько кварталов для того, чтобы встретить 23-й год во всеоружии. Не этот момент. Пусть вот эти бравурные речи, да, что не все так плохо, как могло бы быть, не расслабят ваши булки. Если вы сейчас разожмете ваши булки и не будете ничего делать, то в двадцать третьем году вас так приложат, что травмы, несовместимые с жизнью, могут ворваться в вашу жизнь. Почему же тогда, невзирая на все эти заявления, что все улучшается, люди не становятся богаче? Большинство людей как испытывали проблемы с удовлетворением самых насущных материальных потребностей, так и продолжают испытывать. Да? Причина этому следующие. Итак, первое. Все боятся и все очень напряжены. Ну а как здесь не быть напряженным? Да? Что будет завтра, никто не знает. Прогнозов на следующий год ну, не так много, и все эти прогнозы, знаете ли, они такие, не очень радужные. Работодатели опасаются инвестировать, строить новые заводы, производства, они не уверены в том, что будет спрос. Соответственно, они не открывают новые рабочие места. Вместе с тем люди боятся покупать, делать какие-то покупки значимых вещей на долгосрок. Люди предпочитают скапливать деньги, быть в кэше на всякое необходимое, там, ну, как резервы иметь. В результате, смотрите, мы сидим, ну, на каких-то денежных там мешках даже, на сбережениях и так далее, не инвестируем, да, не развиваемся, мы как будто бы в таком заторможенном царстве. Поэтому, конечно же, в этой ситуации мы не можем стать богаче. Но я могу долго рассказывать, как другие, но, пожалуй, лучший пример, как я действую. Я, знаете ли, решил следующее. Я на все кризисы отвечаю стандартным своим приемом. В момент кризиса я удваиваю свои инвестиции. В момент кризиса все становится дешевле. Дешевле строить новые заводы? Дешевле. Дешевле покупать ослабевших конкурентов, которые боятся, дрожат, сокращают свою деятельность, да, становятся неустойчивыми? Дешевле. Дешевле нанимать профессионалов, которые боятся, как там будет будущее, да, или там где-то их сократили, да, я их нанимаю. Поэтому я отвечаю на все однозначным ходом. Я увеличиваю инвестиции. В момент кризиса разжиться чем-то очень значимым да, и выгодным это дешевле, чем в то время, когда все хорошо, и цены задраны там под потолок и так далее. Вот. Поэтому, если ты хочешь применить подход Игоря Рыбакова, ты теперь знаешь, что делать. Если ты хочешь подробнее знать, как действую я и другие успешные люди, то я тебя приглашаю 20 сентября в 19.00 на вебинар. Я расскажу тебе, как активировать свой основной инстинкт да, и производить моделирование паттернов феноменальности, которые приводят тебя к твоему успеху. Я расскажу тебе о том, какой секрет скрывают богатые люди и вообще говоря, как действовать в кризис. Я научу тебя одному простому правилу — все богатые люди стали богатыми именно потому, что в кризис они вели себя иначе, чем бедные люди. Приходи на вебинар, еще раз говорю, 19.00, 20 сентября, я жду тебя. нам интересно, что нас ждет, какая жопа нас ждет или какая радость нас ждет. Да? В этом году нас не ждет ничего плохого, я вам сразу скажу. В фонде национального благосостояния есть пока деньги. Вот. Но напомню, бюджетный дефицит, хронический бюджетный дефицит, например, в 1998 году привел в России просто к ужасающему ситуацию. Кто помнит, лучше не надо, чтобы повторялось. Поэтому хронически государство, имеющее большой дефицит, более того, расширяющийся дефицит, но ну, не может долго его обслуживать, даже делая какие-то информационные интервенции, что вот все хорошо и так далее. Поэтому сейчас правительство вытягивает ситуацию. И в 2023 году готовится вытянуть ситуацию, увеличивает свою роль. Это приводит к тому, что если и раньше вес государственных предприятий в экономике России был больше 50 процентов, то ожидается, что в 22-23 году государство, ну, то есть будет в экономике там выше 75 процентов, то есть идет деприватизация, в общем-то, российской экономики. То, что считалось, ну, относительно благом ранее, ну, оно сейчас приносится в жертву но ну, вот этой вот банальной идеей сохранить устойчивость российской экономики. Я не знаю, плохо это или хорошо, это просто такой расклад. Действительно, если сейчас государство не будет принимать деятельное участие в устойчивости экономики, ну, экономика сложится, закрытость экономики будет увеличиваться. Уже сейчас правительство приняло решение перестать публиковать очень многие там, данные по отчетности, например, банков, чтобы не провоцировать западные там, страны, недружественные страны, вводить дополнительные санкции против банков и так далее. В общем, мы будем испытывать очень мощную перестройку России, то есть мы думали, что ситуация будет идти к приватизации, к увеличению частного капитала в России, сейчас будет обратный процесс. От российского правительства и от российского бизнеса, от сообщества российских предпринимателей требуется очень мощное взятие на себя вот этой вот роли, строить новые производства, буквально создавать новые отрасли, возможно, с нуля, только через кооперацию предпринимательства, частного предпринимательства и государства. Какие возможности России обрести стратегические какие-то товары, которые нужны, там если купить по импорту это нельзя, ну, продукции двойного назначения и так далее. Да? там, параллельным импортом завести нельзя. Ну, что делать? В результате есть только два способа у правительства, смотрите, вызвать государственные концерны или государственные корпорации типа Росатом, да, типа там Роснефть, типа там, ну, вот большие какие-то корпорации, да, и поручить им создать какие-то новые образцы товаров, выделив им там бесконечные бюджетные субсидии. Все бы хорошо, но эта практика уже показала свою ну, достаточно слабость, и в результате получается, что ну никак не обойтись без частного государственного партнерства, когда государство все-таки находит дееспособных предпринимателей, бизнесменов, частников и призывает их в неком смысле на мобилизационную такую работу. Говорит, на тебе деньги любые, только сделай мне там какой-то там, там продукт. Конечно, я за то, чтобы правительство кооперации с частным бизнесом, да, смогло адаптироваться, смогло удержать ситуацию на текущем уровне, переломить и перейти к экономическому росту. И многие сейчас спрашивают, когда государство нанимает как бы частный бизнес для производства каких-то товаров и услуг, он, мол, ликвидирует свободу для бизнеса. Это не так. Это огромная возможность для того, чтобы бизнесмены и предприниматели сейчас проявились. Я ратую за то, чтобы вы брались за такие контракты. Если я всегда говорю, ну, не надо там бюджетные деньги, государственные деньги, держитесь от них подальше и так далее, ну, что греха таить, токсичный этот вариант, там, счетная палата придет там, прокуратура и так далее, то сейчас, я бы так сказал, сейчас это шанс для многих бизнесменов и предпринимателей, да, резко расширить свой бизнес, свое производство, более того, начать новые какие-то производства, производить какие-то новые товары и так далее, используйте этот шанс для того, чтобы улучшить свои бизнесы. Это время перемен. Если мы будем делать как раньше, то будет становиться только хуже. А что же делать тебе, вот тебе, что делать конкретному человеку, который чувствует себя сейчас не очень уверенно, тревожится, да? вот такая неопределенность нарастает, и вот, что тебе делать, записывай сейчас внимательно. Первое, не драматизируй, не проживай трагедийность вот этой вот всей ситуации, не назначать ситуацию, которую ты проживаешь, как конец света. Дело в том, что все кризисы кончаются, не загоняй себя в угол, не наноси себе травмы несовместимой жизни. Второе, опирайся на реальность пребывая в драматической ситуации, трагедийного какого-то вот переживания, мы, конечно же, отключаемся от реальности, мы начинаем нагонять себя, возбуждать себя в какое-то вот самопридуманное ощущение, и нам очень становится страшно именно от этой неустойчивости. Да? Реальность, она совершенно другая. Ну и главное, смотри мой канал, обсуждай сюжеты, которые я излагаю со своими родными и близкими. Вот эти три подхода — это для того, чтобы тебя не раздавила вся эта ситуация. И сейчас один подход, чтобы перейти к процветанию, твоему процветанию. Да? Есть такой у меня секретик, секретик x10, я его называю. Да? Я даже книгу про это написал, поэтому вот здесь вот по ссылке будет эта книга. Закажи эту книгу, читай эту книгу и ответь себе наконец-таки уже на вопрос. Ты живешь как хочешь или, может быть, как умеешь? Вопрос риторический. Конечно же мы живем как умеем, поэтому повышай уровень своих компетенций, как жить так, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Читай книгу «Секрет x10», я там изложил все свои ключевые секреты. И вот я уже готов сказать коронную мою фразу. Давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому место просто не останется. Но я же вам обещал в финале сюрприз. И вот он, симфоническая версия моей песни ⁇ Май принцесс ⁇ Дослушивайте до конца, кайфуйте вместе и напишите мне в комментарии, как вам вообще вот эта вот версия. Поехали. Прошу ответить вас, Игорь Владимирович. Ваш ответ, Екатерина Генпийна. I believe, believe in you You're so perfect you My princess